Это кто у нас такой рукожов, спросите вы. Да, это я. Благодаря этому похерилась еще одна запись с моим голосом. Что ж, ладно, в следующий раз мы справимся. И в третьем видосике вы услышите мой голос. А сейчас всем приятного просмотра. И мы поехали. И к возвращении дьявола туннель крови. Какое название хорошее, согласись. Так, что у нас? Своих не бросаем. Пройдите уровень, сохранив всех четырех Чистильщиков Жревых, чтобы заработать 500 медиков То есть, короче, нам нужно Всех с собой забрать Ну и второй шанс Так Своих карт уже О, выберите одну из своих карт Плюс 10 Слушай, может плюс 10% К боеприпасам? Я, пожалуй, возьму Плюс 10 к боеприпасам так, ну что, винтовочка? У нас есть магазинчик. Но у нас, как всегда, есть проблема с одним шоколадным. Ну который не хочет никак. О, о, -о, -о ожил, все, можно. Так. Закупаем это, закупаем это, Я прицельчик, и получается, спортивный приклад взял. Just get what you need get out. Take так, возьму this. аптечку Nothing's gonna save you. О, я аптечку, кстати, дропнул Или обезболивающе Вот 20 ниже, ниже обезболивающе Ну, не знаю Возьму молотов один А, либо молотов, либо граната hmm. Окей, возьму молотов тогда oh, yeah. Ну-ка, как у меня... Фига у меня ствол, посмотри просто, как он выглядит у меня. Слушай, а патроны можно еще докупить? А, уже нельзя все. Я закупился по полной. Хотя, Хотя патронов у меня 450. Куда мне еще-то? Ну что, погнали? Не, не нужно. Здрасте. Так, пойдем-ка. Надо you. поосторожнее их отстреливать. Так да, хрен Sorry. ли ты перед моим лицом бегаешь, а? Да я не тебе кто. Я тоже из пистолета стреляю вдаль. Потому что пока они идут в таком темпе, можно спокойно с пистолета постреливать. Но отдачи тут капец. Так ты спускаться-то будешь вообще? Я... Я уже давно спустился. Ой-ой-ой. Уходим, -ой -ой. уходим, уходим, уходим, уходим, уходим. Подальше. Ядрит вот эта здоровая хрень. Давай сюда к нам. Ты видишь его? Ну хорошо, давай. Так, настреливаем. Ого. Блин, еще кто-то меня сбоку бьет. Не знаю наверное Ну, я стараюсь так я понял короче <свистых> да, -да, да да да да да я вижу, вижу, вижу, вижу. а чё такое это чё он сделал-то и куда он ушел я только его взорвать Нет хотел Позволь, где он Давай покушай. Так, ну надо бы поосторожнее передвигаться. Иск ёлки, палки. Как я так, кто бьёт? Мудрый. Ну так бери пулемет, чё? У меня просто патронов дофига, я особо не лутаю. Аптечка мне тоже не нужна, у меня своя есть. Ты аптечку купил? Ну так может ты выйдешь оттуда? Может тебя травануло? Нет, у меня все нормально. А ты где, кстати? О, привет. Ну, подожди тогда, может. Может потом надо будет заюзать тебе аптечку, чтобы. Очиститься, скажем так. Может, может. А сколько этот шарик действует, будет вопрос. Что То, что так классно паркором заниматься на самом деле. Так. О! Не пропускаем патрончики. Золото никто не пропустил. Кайф! Не ходите туда! Куда же вы? Ладно, все. Уже поздно. Слышь ты! Плевалка! Мелкая. Что пистолетом посложнее бывает? Так, вроде живы. Так. Это у нас чё? А, снайперские патроны, мне они не нужны. Ух, еще толстячок. Толстячок. Ну да, его быстро убивают. Какие? О, окей, взял. Люблю всякие патроны. Тут у нас целая куча всякого дерьма. На самом деле я достаточно спокойно живу. Из вас всех я, по-моему, самый тут живучий. Так, есть смысл брать? Давай, открывай. А какие дверки ты открываешь? О, кстати, денежки забираем. Денежки всегда нужны. Что происходит? Выходите. Ну, а тут винтовочка. Медики, целая куча. Бинт. А зачем бинт, если аптечка есть? Попробуй. Тут еще бинты есть. Здрасте. Ну, пока что, более-менее. Так, патрончики. Да ты охренел? Чешет мне бачок. Ох, йод. Че, опять взрывы? А ты опять елки-палки. Как мы отсюда выйдем? Чё вы все? Вот что? вот внимание какая-то поджигать. Слушай, мне это очень не нравится, помещение. Так, отходим, отходим. Да дайте вы им выйти. Куда вот? Нет, чел вообще, конечно, охрененный. Он просто идет в мясо полуздохшим. И идет все равно меситься. Дурак. о Так, елки зеленые. А, все? Он полуживой какой-то. ну Блудного. Я, пожалуй, пока с пистолетом побегаю. Надо только все перезарядить на всякий случай. Так, что у нас тут? Блин, FSR, отходи. А, ну окей. окей. Что они там делают мне <связанная> у нас сзади чел застрял тотальный причем ну застрял в плане а вон идет идет идет идет он как ворвался первым так и в итоге стоял все все все пусть лезут Хватит стрелять по мне! О, побежали, побежали! А уже все безопасная комната? Класс. Давай, открывай. Стоять! Не, Я в безопасную комнату иду Все Она снизу, снизу Идите сюда Они что-то ищут там? Клюшки? Нет там уже ничего, там все зачистили Ну и нафига она тебе? Кого ты там светом решил забить? Эй, О, тут ванны есть, ванна. мы можем помыться наконец-таки. Так, остался ты. Давай, спускайся. Ну, сначала спускайся, потом поднимайся. Все. И миссии выполняются. Успех! Ну и чё по стате? Мм, 61 одержимый убит. Я бы чё больше всех одержимых ушатал. Урон на врагами, взрывами, капец. Ты все подорвал, Включай нас. Отлично. Очки снабжения 22. Кстати, побольше. Ну и естественно все с первого раза.